Товарищи, вас приветствует канал Сережкин Кот. Всем привет, у меня сегодня счастливый день. К нам приехала машина. Ура, товарищи! Сегодня мы получили эту прекрасную миниатюрную стиральную машину. Огромное спасибо нашему другу Михаилу, который организовал доставку из Москвы до Черногории через закрытые коронавирусом границы. Во сколько нам обошлась доставка, стоимость машины, а также что дополнительно нам пришлось докупить для ее установки, я расскажу в конце этого видео. А сейчас я вам расскажу о ее габаритах, характеристиках этой чудо-техники. Высота 60, глубина 30 сантиметров и ширина 55 сантиметров. При таких скромных размерах она может постирать 3 килограмма белья. Максимальная скорость отжима 800 оборотов в минуту. Потребляет она электроэнергии по киловатта в час. Максимальная потребляемая мощность полтора киловатта. И воды уходит за цикл 36 литров. Если мы не будем, как сейчас, подключены к береговому электричеству, то мы можем использовать наш бензиновый электрогенератор. Напомню, что у нас лодка э, яхта Benito Oceanis Creeper 473. Называется она White Lady Tool метрической системе длина чуть более 14 метров и ширина 430 это вроде бы и много но даже мы не сразу решили куда ее можно установить были предложения установить ее на деку овощного ящика рядом с холодильником но мы тут немножко не помещались по габаритам то есть, вот расстояние здесь у меня 50, ну, 55 впритык, даже 54 сантиметра. 54 сантиметра, и все равно дверь холодильника уже не откроется полностью. Не хотели портить интерьер, и была еще такая идея установить стиральную машинку в ящик для белья в одной из кают. В кормовой каюте ящики у нас маленькие как видим всего 45 сантиметров у носовой у нас размеры 60 64 ну, будем считать что 60 мы помещаем под эти размеры тем более что двери будут скрывать стиральную машину и будет сохранен фасад лодки и мы решили установить э, стиральную машину нашу в правом рундуке кокпита. Начинаем прибираться в рундуке. Помните, я в Пунате покрасил вот этот аварийный румпель? Красить я буду вот этой вот краской. Стоит она 43 куны. Кто в курсе... У кого есть какие-то сомнения по этой краске Пишите в комментарии Но все равно где-то нахватался ржавчины Чутка Ну немного конечно Но она есть Сейчас мы ее побрызгаем Чтобы сделать красиво, чисто Потому что здесь у нас будет новенькая Стиральная машина Добрались До аварийного плота Не знаю сколько он весит Сколько может весить сам плод и плюс тушенка плюс всякие ништяки давайте попробуем его сдвинуть О! О! Да. нашел табличку на разных языках на английском, на немецком французском и испанском здесь по моему указаны цвета гелькоута если я ошибаюсь, поправьте меня. Там банки с тушенкой. Ну, да, я так Надеюсь, великая китайская стена. Надо проверить. Нет, такую штуку. Вот тут ручки есть удобно. Выбросить в море невозможно. Ну да, нет, так быстро ее не вытащишь из рундука. реально надо вот этот каркас причинять. Ну да. Фу. Да, ну килограммов, наверное, 20 весь, Однозначно. Мне кажется. Вообще шикардос. Блин, класс вообще. Смотри. Нравится? Супер. Вместо вот этой штуки. Теперь у нас там в, вдоль же все равно никто не стирает. Ну Поэтому да. Поэтому вышел, постирал, на солнышко повесил, просыпал. Угу. Класс вообще. Осталось подключить. Ну да. Вот ну, Танечка, преимущество большой лодки. Ну да. Внутри ничего не помещается, только снаружи. Преимущество да не надо брандер щиты вот здесь разместить вот они кронштейны они для брандер щитов или просторечий берег. Вот. А, хватает нормально да, конечно, хватает. помещается румпель аварийный он уходит до туда как раз надо его как-то тоже разместить или же положить какой-то другой рундук но Хотелось бы, конечно, его здесь оставить. И из криминала, ну, может быть, вот эти подтеки неизвестны, возможно, они просто здесь от конденсата, но я их раскручу и промажу сикофлексом. Дальше заходим вот в это отделение рундука. Здесь оно техническое, здесь э, все чистенько без каких-либо нареканий это компас вот это вот крепление это крепление э лага так но вот это вот мне немножко не нравится вот это место сейчас вам покажу вот здесь у нас цепь она немножко имеет патину ржавчины Хотя она должна быть нержавеющей. Замок. Сейчас я побрызгаю преобразователем ржавчины. И потом смажу всё, все детали, узлы уже графитовой смазкой. Штур Тросы молоденькие, хорошие, уходят туда. Смотрите, какая интересная интересная наблюдение. Вот. Сейчас мы залазим с вами Ай. в отсек для штуртросов. И вот смотрите, какая интересная вещь. Вот эта вот станина, вот это. Она сделана, по-моему, из черного металла. Не знаю, почему так. но вот. Она вся ржавая. Вот так вот, топориком ее класс класс. Очищу тоже преобразовательную ржавчину. Смажу. Самое интересное, если вы скажете, какого фига. Это, наверное, какой-то э, самодел. Кто-то сам ее сварил и сделал такую вещь. Я вам скажу, нет, ребята. Потому что здесь есть шильдик. Вот такой шильдик. Даже под номером своим. Это вот, я вас сфотографировал. И он имеет... Как бы какую-то гарантию Но почему сделали Из этого Из такого материала Это все я не знаю Сейчас я эту ржавчину окалину Очищу Попробую примагнитить Ее собрать на неодевый магнит Он небольшой Компас, думаю ничего страшного не будет От этого Соберу, очищу Обрызгаю преобразователем ржавчины. Образователь ржавчины я использую вот такой вот. Вот такая вот штука. Стоит это у нас здесь 22,74 почти. 23 евро. Но в принципе эффективно. Во всяком случае от ржавеющих болгарских пятен мы с ней избавились и вот смотрите даже здесь брызгал и вот. она просто вот стирается то все сейчас тряпочку беру все будет хорошо да еще сикафлекс вот этот вот уберу он уже крошится и заменю на новый вот взял и вот, моделый магнит от винта Надеюсь, он не будет влиять на компас. Так. И вот таким образом я убираю окалину. Собираю ее на этот магнит. Вот она так прилипает. Единственное, я бы, наверное, делал это все с пакетом полиэтиленовым. То есть, одел бы на, эту, на этот магнит пакет. А потом бы просто снял пакет Вместе вот с этой окалиной Но в принципе можно и так Тем более что это все Можно выбросить забор, Потому что это все Сгниет буквально за какие-то Месяцы В итоге я получил вот Такое количество окалины На вес где-то Грамм 300 наверное вот, Очистил этим магнитом Вот это вот планочку вот она такая чистенькая сейчас смотрится обдам преобразовательную ржавчины и будет вообще нормально реакция с ржавчиной достаточно агрессивной там просто невозможно находиться в этом рундаке мою все вот этим димером это средство для мытья тентов этот короб сейчас промою а, смонтировал вниз чуть ниже поставил чем было вот это вот штатное отверстие вот смотрите О, вот это штатное отверстие которое было раньше а я его чуть-чуть сделал ниже но правда логичнее приемки загерметизировал болты чтобы сюда больше не залазить Сделал новый Сикафлекс, насадил на них, думаю, что будет все герметично, хотя в принципе-то там они держат ролик. Все чистенько более-менее, все промыто, сейчас будем делать основное, каркас для, для кронштейна из фанеры, для нашей стиральной машины. Брусок взяли 50 на 50. Сейчас мы его отмерим по размеру. Потом окрасим, чтобы он не портился. Приступаем. Итак, получился вот такой каркас. Сейчас мы его еще не закрепили. Здесь решил сделать четверть. И здесь сделал фаску для того, чтобы засунуть сюда панель. Чтобы ее можно было, если что, снять, не разбирая вот этого каркаса. Купили фанеру. Влагостойкую, ламинированную Это, Она скорее всего Применяется для опалубки Для яхтинга Будет в самый раз Обошлась такая фанера В 30 евро Размеры 1250 На 2,5 ну, Обычный размер вот там вот он лежит крепил вот такой каркас края где идет соприкосновение сразу смазал герметиком чтобы не было вибраций ну и дальше сейчас вырезаю вот эту основную деку на это все пространство Небольшой лайфхак. Если вы монтируете трубы и обнаружили, что у вас вот эти вот такие вот штучки, крепления сломаны, оказались. А сегодня воскресенье и все магазины закрыты, вы можете спокойно перевернуть. Вот так вот перевернуть и взять подлиннее болтик и прикрепить туда уже гибкую стяжку. Вот например, вот, например, обычное использование этого крепления. Видите, здесь есть еще ушки, а здесь необычное использование. То есть ушек уже нет, просто взял подлиннее саморез и прикрепил на штатное место. Закрепил вот этот кран здесь, с душа, и он идет у меня стиральную машину далее слив сделал шланг который идет со всех рундуков и сейчас будем подключать все это дело Оп, машинка здесь сначала пробный Надо помыть руки вот все хозяйство туда идет еще потом на хомутах соберу Правильно это делать. Первый старт, пожалуйста, есть. Старт. Подготовка к работе. И. Закрутите кран, нажмите кнопку старт, затем начинайте понемногу открывать кран. Подключите прибор к сети. Да, подключил. Ну и дальше порошок. Вот, смотри, всего сколько порошочка экономично. Очень. Что, торжественный запуск? Да, да, заходи смотреть. Ну решили сразу же. Сейчас посмотрим еще, как вибрировать будет. Или может надо было пустую просто пустить ее. Ну... Без ничего, без порошка, без ничего. А режим. попробуем так. Сразу. Да. Все? Капитан да? сказал сразу, значит, сразу. Конечно. Че стиралку куметь? А, надо что-то нажимать. Да, надо Сразу сделаем. Давай хлопок. Слушай, на фоне канатов, да. Все. сразу понятно что на ехте старт старт, старт. Да. давай а. да да да замок закрылся вода то открыта открыта слышите булькает набирается, набирается. Угу. чудеса ура да, если Че, ура да. еще да еще сейчас как вибрирует начнет. О, смотри, вода. Вот. Это когда отжимать будет. Помпа, смотри, ну да, А И... чутка совсем прызнула. Ну, Я нет. хоть в том рундуке прибрался. <сucks> <сucks> все эти шланги. <сucks> <сucks> там хаос такой был. Сейчас еще в этом будешь тебе прибираться. Надо еще да. поднять их там. Добавляем. Слушай, да? вообще чутка, да, водички-то? начал не она, не, она должна набирать. набрать чтобы чуть-чуть над нею видно должно быть по идее У -у -у. там вот где то вот на краешке стекла пошел слив Все ждем Вот же о разгоняется разгоняется Чет ручей, бежит ручей. И я ничья. Я, да? Подрагивает. А ты какой отжим поставила? А? Какой отжим поставила? А там нету. Максимально... Или нету там, да? Просто отжим и все, да? Вам показать на примере этого бокала с вином, как идет отжим на этой машине. Ага, прикольно Давай. так! Первая стирка. О -о -о -о -о -о -о Кстати, сухнет белье на редкость быстро, даже при такой прохладной погоде, как сегодня моя одежда высохла после отжима гораздо быстрее нежели чем мы это стирали руками что ну, друзья!